Всем привет дорогие друзья, вы на канале Samsung Просто. Всем любителям, так скажем, постить, да, или конкретно блогерам, интересно начинающим блогерам. Хочу вас познакомить с интересным приложением под названием, как вы здесь видите, наверное, эскиз эскиза. Вообще крутейшее приложение. Стоит оно 169 рубликов. Я его купил. Но для вас данное приложение будет проверсия совершенно бесплатно. Вы ее сможете скачать в описании видео. Что мы, значит, здесь с вами имеем? Во-первых, заходим а, с вами вот сюда и здесь, пожалуйста, готовые шаблоны многих-многих-многих а, эскизов. А, как вы видите, здесь есть и анимационные. Допустим, вы открыли эмоционный а, эскиз. И вы его можете переделать. Переделать именно для себя. Вот так он выглядит. Здесь все есть. Смотрите, вот здесь открыли. И открываются здесь э, слои. Все слои, которые есть на данной картинке. Выбрали один слой. Допустим, пожалуйста, вот этот вот вам. Он не нужен. Вы так посчитали. Нажали на него и удалили. Вместо него вы можете сюда поставить... Все, что хотите, как говорится -то, если у вас на это есть интерес. Открыли, здесь есть, во-первых, наклейки, а есть импорт. И вы можете этот импорт сделать, либо сразу сфотографировать, либо взять из галереи. Открыли, пожалуйста, галереечку и выбрали любой эскизик. Ну, в моем случае здесь ничего интересного нет, чтобы выбрать. Ну, допустим, давайте вот картинку вот эту вот возьмем и выберем. Все, выбрали мы с вами вот этот эскиз. Естественно, он маленький этот эскиз. Что нам нужно сделать? Мы с вами берем, нажали на него и здесь есть кнопочка редактировать. И теперь мы его с вами можем увеличить. Вот таким вот макаром. Сделать большой. Пожалуйста. Все, увеличили. Сколько нам надо? Вот, пожалуйста, еще одна. одну. теперь... Нажали, договорились, чтобы закрепить. Вот здесь написано. Все, договорились. Дальше выбрали другой. Допустим, что вы хотите с этим сделать? Можно сделать э, еще. Нажали, если один раз, то получится еще одна надпись. Если мы нажмем флип, то он поменяется. Вот смотрите. Развернулась надпись. Можно ее удалить, либо редактировать. Нажали редактировать. И здесь уже нужно выбрать то, что вы хотите. Что можно сделать? Цвет поменять. Либо еще что-то с этой надписью сделать. Пожалуйста, когда вы это сделали, договорились. Дальше перейдем к надписям. Удалите изменение текста и э, редактировать. Давайте сперва изменим текст. Допустим, напишем проба. Все, написали проба, нажали галочку. Вот она наша проба готова. Теперь редактировать. Здесь мы можем с вами выбрать шрифт. Еще загрузить шрифтов. Здесь их куча вообще всяких разных. Можно загрузить любой нас интересующий. Понимаете? Хопа. Вот такой сделать. Такой. Ну, видите, лучше, конечно, на английском. Нам нужно найти его, просто скачать. Вернее, русский и так далее, тому подобное. Здесь также изменить можно размер э, данной надписи. Потом поменять цвет. Выбрать, да, либо задать самостоятельно, какой нам хочется. Далее, э, Стиль выбрать, пожалуйста, большой, маленький, как вы хотите. Дальше можно задать даже тени. Выбрать угол, потом размытие этой тени и цвет тени. Ну, допустим, мы с вами сделаем вот такой. Цвет тени, ну, естественно, размытие. Раз, здесь все убирается или увеличивается, потом и так далее, и тому подобное. Помимо этого... А, есть другие всякие штучки, здесь нажали договорились и все, здесь опять выбрали то же самое сделали и если хотите вернуться назад пожалуйста, раз вернулись либо вот полностью вы хотите сбросить шаблон да, мы его можем полностью сбросить либо вернуться назад Опять-таки от того, что мы с вами сделали. И либо сохранить этот шаблон. Можно его сохранить, можно им поделиться, можно загрузить сразу на YouTube. Если загрузить сразу на YouTube, сохранить, перейти к студии. Все, переходим в студию. Если она у вас есть, открываете ее и устанавливайте на тот видос, для которого вы его приготовили. Все, дальше мы с вами все сохранили этот шаблончик. Теперь, если мы с вами видим, посмотрим мои эскизы. Пожалуйста, вот он мой проект здесь есть также он может у меня быть вот здесь в галерее потому что я его сохранил в моем проекте и здесь мы можем с вами задать все что угодно потом крышка создатель здесь пожалуйста это шапка да она создается любого варианта как вы видите здесь для ютуба баннер можно создать любого размера как вы видите здесь в принципе которые поддерживаются дальше инстаграм Facebook. Твиттер, ну и остальные, которые вам могут понадобиться. Допустим, выбрали «Инстаграм», нажали «Договорились». Дальше уже здесь выбираете либо из того, что есть, допустим, возьмем с вами технологию, и это будет центральный фон. Коп, все, готово. У нас есть фон данного поста. И дальше мы уже здесь можем добавлять с вами, ну, что хотим, если вдруг это надо. Далее можно задать пользовательский интерфейс. И здесь уже все есть. Размеры тоже также данные. Вам только стоит выбрать и нажать договорились. Если мы нажмем сюда сбоку, то смотрите, что у нас здесь есть. Смотрите, поддержка. Нажали. Переводит. Надо написать что-то будет. Почем четкие данные. Потом оцените наш, наши другие. Приложения и конфиденциальность. Ну Здесь обычно переводит нас и говорить нам о, о чем-то дальше, что у нас здесь еще есть если мы нажмем сюда, то пожалуйста тебе нравится эскиз, эскиз нравится конечно нужно поставить то что есть, ну вот такой вот интересный интересненькое приложение, как я уже сказал, скачать вы его сможете в описании видео и уже сами попользоваться им, как вам хочется, а здесь ну много действительно всего интересного можно задать и сделать, и ваши, так скажем, посты будут красочными, шапки красивыми, и, естественно, миниатюры Ютуба просто яркими и привлекающими внимание.